Прежде чем пришла смерть, созданы были лгуны, дабы угощаться руками воров, и созданы были воры, дабы глотать языки живых их братьев. И восхвалили мы Господа Строителя за промысел его. Книга Дог Молота. Я отправился к Кати, чтобы отдать ему скиппитом, но того не оказалось на месте. Его арестовали хабериты, похоже, их не устраивает его ребесло. Тогда им вряд ли понравится и то, чем я зайду. Надеюсь, не попасться им на глаза, когда буду вытаскивать его из тюрьмы. А именно это я и собираюсь провернуть. Они держат Катя в комплексе шах, примыкающих к каменоломникам. не каменоломни затоплено, но хамериты все еще работают в самых верхних шахт и переделали часть комплекса в тюрьму для тех, кто попирает их догмы. Мои коллеги, сидевшие там, снабдили меня картой. Через главные ворота попасть туда будет не трудновато, но есть и другой вход Шахты входят на поверхность к югу от каменолом Я прорезу в шахты и поднимусь в тюрьме, которая должна быть севера. Молота не отважится лезть в эти нижние штольни, якобы там внизу что-то водится Не то чтобы мне очень хотелось связываться в это дело, но Катя, надежный скупщик, меня никак не устраивает что он сидит за стенках у хаммерика. И, и потом Баффорда. он все еще должен мне заработать у Баффорда. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить легендарного вора. А, золотое издание. Итак, Кати а, арестовали, теперь нам нужно его а, вытащить из тюрьмы Крагс... Крагс... Клефт! о Во. так вот такое название тюрьмы, такое еле выговоришь. Окей, а сложные эксперты на, наше задание. На твоей карте не показана дорога через шахты. Придется тебе самому разведать окрестности, чтобы найти путь туда, где держит заключенных. Катя все еще не рассчитался с тобой за работу у Баффарда. Помоги ему выбраться и получить свои денежки. А, не так давно ты положил глаз на сестру баса Медвежатника, если сумеешь вытащить его из Крекс Клефта. Она наверняка будет очень благодарна. И Сид Попрошайка одолжил твою счастливую руку славы. Зная его повадки, можно догадаться, что, скорее всего, он припрятал ее от личного досмотра молотов таким способом, о котором тебе не хотелось бы думать. Верни ее обратно. Во всех сооружениях молотов есть какие-нибудь ценные вещи религиозного толка. Попробуй награбить добычу хотя бы на 1000 момент. Окей, э, уже на 1000 В прошлый раз было 700, теперь на 1000 э, Убеги из тюрьмы вместе с Катей и Басом Медвежатником Настоящий профессионал не оставляет после себя грязи Не убивай людей Понятно Окей, ну что ж, давайте приступим э, Не будем тянуть Итак, э, снаряжение Давайте посмотрим, что у нас У нас есть 5 водяных стрел Есть э, 20 обычных стрел И одна какая-то шумовая Механизм в этой стрелы производится при попадании странный шум, что очень полезно для отвлечения внимания врага. Окей, okay, 250 а, золотишка стоит она. Ну, я не знаю, стоит ли ее брать. Я знаю, что мне нужны будут. Так, да, мне нужны будут водяные стрелы, это обязательно. Наверное, я возьму одно исцеление. Смотри, тут какие-то ценные советы еще есть Я не знаю, ага, мне не хватает на ценные советы Окей, тогда погнали Так, возьмем 10 стрел, будет у нас 15, да? Возьмем один совет и возьмем второй совет В смысле? А сколько он А, 300 Окей, 300, 300 Жалко нельзя продать, да? Так, ладно, хватит мне теперь Все, отлично потратились, потратили все ну ладно, я думаю хватит нам водяных стрел, я надеюсь на это, окей ну что, давайте начнем и -и, и, и, и, и, и и так, я так понимаю что у нас там с картой, нам э наши коллеги какие-то, которые сидят в тюрьме, дали карту нарисовали, или что они с ней сделали, короче, дали нам карту а тюрьма, кракс клепт Казармы, жилище офицеров, тюрьма, фабрика, шахты. Ничего не понятно. Я, короче, вот здесь. Это непонятно. Это, наверное, шахта. Да? Выше, выше, выше, выше. Окей, охренеть. Комната управления. Осторожно, паста охраны. Охренеть! Это что такое? Комната управления, фабрика. Это основная карта, наверное, да. Потом идет у нас первый уровень. Казармы, жилище офицеров Что-то 3-4, непонятно Двор Уровень 2 Охренеть Окей, ладно, будем разбираться По по, -по, -по, -по, -по Постепенно, так, окей, здесь у нас Коротко описано, пробелись через шахты Понятно И фабрику и найдите молот тюрьму молотов Освободить Кати, освободить как-то Баса медвежатник Иси-то попрошайка э, Короче, руку Славу в него забрать какую-то Тысячу монет э, Кать, С Катей С Баса сбежать А этого иси попрошайку не трогать, да? Пускай он в тюрьме и остается Так, не убивать людей, окей Ладно, давай начнем Уже Вот Задержали здесь на одном месте Камешки бульк как в детстве знаешь булыжники покидали так а это я все мог это все кидается это все ничего не работает так погоди а здесь вот рычажок какой-то нет не работает окей погнали так смотри здесь наверх но я не знаю нам туда не залезть да да нам туда не залезть ладно погнали там я что-то уже вижу Алмазик Прикольно Кстати, да, это же шахты Тут должны быть алмазы Куча алмаз всяких Фонарь какой-то у нас под водой здесь А, это просто затопленная шахта Понятно Затопленная шахта Окей, в шахтах здесь будет темновато, наверное Кто? какой-то труп. Ай! Мухи кусаются, что ли? <связывая> охренеть смотри, у него кусок просто мяса на вырван. Так, ладно. Теперь нам нам бы понять, куда идти. Фабрика. Окей, мне надо на фабрику, и через фабрику, получается... Э так, смотри, какие штуки тут лежат. Так, мы смотри быстро наберем то, что нам нужно и все, что нам не нужно. Окей, это я круг сделал. Ага, понятно. Надо просто так вот разобраться. Так, здесь проход, там прямо проход, как бы не заблудиться. Сюда проход. Ага, туда ведет фабрика. Здесь что у нас? он там еще труп лежит, я вижу. Гарри сказал, что в шахтах что-то вводится. А, это я круг сделал. Окей. Вы, кстати, писали, что э, эта миссия будет посложнее, чем предыдущие Поэтому... Так, погодя, а если я сюда пойду Поэтому будем аккуратнее стараться. Так, эта балка что никуда не ведет? Что нет? Ладно. В шахтах по-любому, наверное, какие-то секреты, какие-то потайные штуки должны быть, да? Он еще труп лежит. Так, а здесь нет? Ничего, окей. Смотри, там чей-то... Опа, паук. Паучок. Пауков, как мы знаем, можно убивать. А я тебя сейчас сверху... В смысле, я не попал? Ну, куда ты попишь. А-а-а, попешил куда-то. Эха. Взял, спугнул. Я хотел его сверху. Просто я не хочу спускаться, он меня скушает. Он меня съест. Сюда иди. Идет, идет, идет, идет. Погоди, стой. Стой. Вот так вот стой. Стой, стой, стой. Да стой ты! Отлично. Стой! Давай-давай, стой-стой-стой на месте. Ну куда ты ушел-то опять? Сейчас, буду пол... Сейчас бы пол серии с пауком связываться, но Че, ждем? Э, -э, э не упасть бы туда. Вылазь. Или ты не вылезет больше? Я уже столько стрел короче просрал. я надеюсь они там лежат которые, которыми я не попал я надеюсь они там лежат бля хочу спускаться он никто не ни какую не хочет я сейчас сделаю вот так сразу ну и где ты иран куда упер все сдох отлично Так, что у нас здесь? Здесь ни черта нет. И в него врезаюсь. Он... Опа, это что? Маховая стрела. Кстати, мы не почитали, что такое маховая стрела. А -а напишите в комментах, что это такое, полезная ли эта штука. Так. знаешь, что бывает? Бывает. А, нет, не бывает здесь, нет ничего такого Спускайся обратно <с> Я думал, там что-нибудь лежит, короче, в этом углублении А что, быва бывает такое, знаешь В, в играх, а бывает Запихивают такие штуки Что-нибудь В такие штуки какие-нибудь штуки, какие штуки за запихивают Это там стоит Ёпти мать Чё, бляха Да ладно, зомби? В смысле? Это же не человек. Я могу его убить? На тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, какой он. Фу, прям. Прям фу. Все, убил. Штя. В смысле я тебя убил? Э, то Он что не умирает, что ли? Ни хрена он мне снял! Ну-ка. Мури! Да ладно, он еще живой. Вот. нахер. Так, погоди, там был еще входной путь какой-то. Че мне там зелье исцеление? Не зря взял. А, это ты, город. Я думал, это зомби опять. Так. Погоди. Сюда, да, я не ходил. Здесь фабрика. Туда прямо я еще, по-моему, не ходил. Бляха, смотри, еще лежит. А, это круговая получается, да? Ладно, окей. Жесть. Здесь еще и зомби. Вот кто вводится, короче. Это что за агрегат? Не работает? Здесь еще водится... Ух ты! Бляха, он лежит еще. Вот и... леха встал что здесь проход есть а я внизу уже все все все, все посмотрел так погоди он с этим не бегает не нужна дубинка она... леха ты посмотри ты только посмотри сколько их здесь Тихо, тихо, тихо. Нет? <свист> <Да> <свист> хорош, что насиловать то ступеньку, ну залезь. А их насилует. Так погоди, здесь у нас, ой, я думал сломал. А здесь мне не пройти, что ли? В смысле? А куда тогда? Сюда? Ну Текстуры так сливаются, непонятно куда Куда это, что Так, я, я Надеюсь я правильно лезу, я не понимаю куда я лезу Леха. Опа, там штучка Вижу Эх. сейчас как-нибудь Не упал, отлично Эк, теперь обратно как-нибудь сохранка. А, -а, а нет! О -о -о, yes! <свистит> уйди, уйди! <свистит> за за, ха за меня, короче. Так, а какая у меня там? погоди Переиграть это. Да в смысле переиграть? Это что заново, что ли? С самого начала? Я же сохранялся. Ну-ка. Во. другое дело. Так, а погоди, у меня какая F5 и... А, F6 загрузка, понятно. Так, надо, короче, перепрыгнуть. О, отлично. Все. F6 дубинка Ну я думаю против зомби дубинки вообще не айс Не канают эм... А куда теперь? В смысле? Ну-ка Ни хрена себе Так-то в принципе логически Но я не думал, что... Старые игры такое возможно. Ну как бы вот, вот так вот продумано. Блеха гуляет. Блеха он не один гуляет. Так так так. Погоди, а они медленные, я смогу пробежать мимо них. А. -а, -а, -а. посмотрите здесь лифт. Какой-то. А -а -а, тупик. Епти мать. Так, что здесь? Здесь что? А, я эту потратил, да? А у меня же еще советы какие-то, я не почитал. Погоди, сейчас почитаем. Так, а куда бежать? Там какая-то вода? Фабрика. А, туда фабрика. Ну, погоди, я еще здесь не... Их столько много. Еще и узкие такие проходы, я не знаю. Ну-ка. Если быстро, в принципе, действовать, они, короче, же медленные. Там еще, смотри. Так, отсюда... А, нет, отсюда я пришел, да? Да нет. Или да? Это, Это что такое? Фабрика. Я забыл... Нет, я не глушить нельзя, Леха. Вот те шахты-то, вот те шахты-то, а? Сдал ты вот не ходил. Так, я смогу пробежать его. Хорошо. О, зелье исцеления, хорошо. Сохранимся Отвали, отвали да Что ты не прыгаешь, ты, город? Это что такое? Бляха! Говна ты кусок, а! Я только восстановился Что такое? Цветая вода? Водяные стрелы? Святая вода, стрела. <звы> Ух ты, нихера себе разнесло. Она на время смотри, святая вода дается, да? Ну-ка, где на время? Иди сюда. <звы> <Леха>. <звы> да ладно, святая вода и меня убивает. Как такое возможно? Если. Это же святая вода. Я че демон? <свят> а можно еще подзарядиться, Гадик? Да отлично, 30 секунд. Да блеха леха застревает постоянно, этих. На, держи. Подальше отходим. На, кто следующий? Сейчас я вас вот всех тут на куски порву. В прямом смысле просто. Ну-ка, где ты, ублюдки? Где ты, ублюдки? О, стоят, смотри. Ч? Упал. Упал и поехал куда-то. Так, что здесь? Сразу, сразу, Себаста, Себаста, Себасто сразу. Так, вот сюда я не заходил, да? Это что такое? Это чисто трусы промочить? А нет, смотри. Я не знаю, я там ничего не пропустил. Кстати, я еще не читал эти советы. Ну, сейчас я вынырну. Охренеть ходов просто. Смотри, сюда, вот здесь. Какие-то ходы. Ступеньки. О! Живые. Так, погоди, а там что за этот... За проход? Третик. Здесь проход, там проход, здесь проход. Жесть. Так откуда я приплыл? оттуда. Здесь что? Водопад какой то Так, ладно, ну допустим. А -а -а, Чем мне советы там какие-то, да? А -а -а -а. Так. Со слов дикита еретика, которого недавно выпустили из Кракс Клевта, Катя держит в четвертом блоке. Интересно. Запомним. Катя держит в четвертом блоке. Так, еще один. Говорят, молодцы спят и видят, как бы вернуть верхний уровень проклятых шахт, потому что там есть источник святой воды. Ну так, -си, я только что там был. Да, источник святой воды. Отлично. Вот тебе все эти советы, которые я уже посмотрел. Так, ладно. Что у нас здесь? Ты не убежишь Слышать. от меня прекрати прятаться и умри как мужчина добей э, его брат мой бляха <свят> а ч ⁇ не на стороже как это так как это так за мной не идут что ли? и э. Э, еха собака Ты нет меня все нет меня там в другой был проход еще сейчас туда пойдем так вот здесь Аккуратненько, тихо. Не привлекаем внимания. Никого, да? Здесь ничего. Аккуратненько. Что там за куски лежат? О! Я нашел. Отлично. Так, что здесь? Я вход нашел. Отлично. Труп лежит. Я ходу в жесть и что лестница смотри какая-то Оп. шикардос небо это зелье восстановления какое нибудь Чуть не залазит без где там дверь я я тупик тупик а я я я я я я Почувствуй холод погоди а если он это как а почему я я не могу так расхерачить Так, окей. Здесь ничего? Здесь ничего. Так, ладно, пойдем наверх. Наверх. Так, это я в тюрьму сейчас пришел или я пришел на фабрику? Я, скорее всего, я думаю, на фабрику пришел. Вот. Так, ладно, а, ну что я туплю? Надо посмотреть просто, да? Осторожно, так, а нет, фабрика, вот. Шах, там, комнату управления. А, ну я, короче, вот, да. Почти на фабрику пришел, короче. Окей. Ну, из шахты я, можно сказать, выбрался. Окей. Друзья, продолжим уже в следующей серии. Сейчас я куда-нибудь.